всем привет с вами марат компания фундамент спб сегодня у нас 22 мая второй выпуск из кера уже на этапе строительства коробки дома на текущий момент мы уже заканчиваем возведение стен первого этажа из газобетона завершили работы по устройству перемычек окон первого этажа сегодня ребята приступают к монтажу опалубки перекрытия и завершает уже работы по кладке стен из газобетона пойдемте по дому пройдемся расскажу поподробнее значит сейчас мы движемся по линии коммуникации между существующим домом и домом который пристраивается это лестница соответственно то о чем мы говорили здесь есть ну, вот эта задумка архитектора прямая линия от э, ну хода из э, существующего дома дом который возводится здесь будет проход вход уже э, в эту часть дома это у нас получается уличная терраса здесь будет э, в этой зоне будет опираться столбы на которые будет уже опираться кровельные свесы ну, соответственно, это такая терраска которая получается с уличной части дома Итак, у нас здесь получается два входа в дом Один э, вход э, со стороны вот, основной так сказать, аллеи, которая идет вдоль дома И второй вход у нас получается с этого крыльца э, Так, ушел я куда-то С этого крыльца, который вот мы по -по -по уже попадаем в основной дом э, Значит, высота здесь, стен здесь составляет 2 метра 75 сантиметров То есть 11 рядов блоков Перемычки здесь выполнены из У-блока. Можно посмотреть, что никакого бетона не видно ни сбоку, снизу тоже нет. Это скрытая перемычка, внутри которой заливается бетон. В целом, кладка выполнена достаточно ровно. Ну, можно... В целом, как проверяется кладка, да, давайте, наверное, об этом поговорим. Для проверки кладки применяется... Зачастую обычный метровый уровень, по нему можно проверить вертикальность вертикальной стены, отклонение блоков от плоскости конструкции. Проверяется это значит, ну, соответственно, обычный уровень приставляется и можно посмотреть на пузырек, который должен у нас попадать в рамки рисок, которые у нас есть. Соответственно, уровень представляется в разных зонах для того, чтобы проверять. В целом при прямолинейность конструкции можно смотреть что зазоры никакого под э, уровнем у нас не образовывается конечно для проверки плоскости стены в целом надо брать более длинный уровень сейчас возьму ну, вообще в целом лучше брать двухметровую рейку но ну, в целом на полутораметровой метровой рейки тоже можно это дело проанализировать видно проанализировать проверить все получается ровненько пузырек у нас на месте соответственно вопросов нет ну данные моменты у нас контролирует технический надзор который ну также приходит с уровнем проверяет все эти плоскости и соответственно если что-то идет не так он там выдает замечание уже на этапе когда там процесс еще идет ситуация исправляется Вторым элементом проверки стены газобетона проверка на пустошовку. В целом можно визуально увидеть, что все ряды заполнены, но если есть сомнения, берется обычный мастерок и можно попробовать шов проткнуть. Сейчас возьму мастерочек, шпателек, берется шпателек, но если шов пустой, в него всегда можно загнать мастерок. Ну, в целом нету таких ситуаций, что где-то видно, что идет пустой шов. Такие ситуации периодически можно где-то встретить. Зачастую э, наиболее, так сказать, частая история. Это когда вертикальный шов заполняется не полностью. Но здесь мы на этапе там съемки предыдущих видео видели, что ребята ну, дружат с газобетоном и понимают особенности этой кладки. В целом, ну, также можно увидеть, что клей везде присутствует, пустых швов не видно по наружным стенам, ну если допустим на улице когда заливается перекрытие, можно посмотреть на стену если есть какие-то просветы, то это явная пустошовка, ну это является минусом кладки, от этого лучше уходить. Для устройства перекрытия будем применять стандартную инвентарную опалубку, балочную систему, сейчас вот ребята уже начали ну, собирать Три ноги, в них у нас устанавливаются вот такие телескопические домкраты, на них уже будут опираться балки, деревянные, конструкционные ну, бимсы, на них уже будет укладываться фанера и будет производиться армирование плиты перекрытия. Перекрытие здесь будет выполняться в двух, в двух высотных отметках. Зона основной плиты будет. И зона полуплощадки, на которой будет подниматься лестница. Также помимо основных стен здесь будет три колонны. Одна колонна железобетонная у нас будет в зоне бассейна. И две колонны металлические внутри дома. Почему металлические? Ну, для того, чтобы минимальный объем площади занять. Потому что железобетон он более объемный. Вот. Будут применяться металлические колонны Это одна колонна у нас будет находиться Вот в этом месте здесь На этапе бетонирования цокольного этажа Устанавливали металлическую закладную И одна колонна будет опираться Уже с уличной стороны На которую будет выходить плита Перекрытия вот. Также в этой конструкции В целом будут применяться также Деревянные колонны Но они будут применяться в местах, где уже на них будет опираться стропильная система, Но ну, все-таки под монолитную конструкцию, деревянную колонну, я думаю, что э, применять не совсем целесообразно, потому что ну, дерево все-таки материал более живой, он может там усесться, э, разрушиться со временем, ну тем самым э, монолит тоже сыграет что ну, для дерева не критично, потому что ну, материал может где-то растянуться, там локально где-то чуть-чуть треснуть и проблем не будет. Но ну, если железобетон треснет, это уже ну, будет проблемой. Ну, про сроки. Значит, ну, в среднем а, вот на этом объекте ребята на возведение стен первого этажа потратили примерно две недели. Сейчас у нас этап плиты перекрытия я думаю тоже порядка двух недель до приема бетона в плиту перекрытия сейчас пройдет. И, соответственно, после того, как Зальем плиту перекрытия Перейдем к второму этажу Второй этаж он у нас будет поменьше Там у нас уже будут фронтоны Ну в целом архитектура у нас какова Сейчас мы находимся вот на этой отметке Под плиту перекрытия Выше еще у нас ожидает э, Стены под фронтон Стены под э, Точнее стены под маурлатой И стены под центральные уже вот эти Коньковые элементы э, Вот ну так, в общем, в пике у нас высота строения от дымохода до подошвы фундамента получается 13,5 метров. Вертикальная высота. Вот. Но ну, сейчас мы находимся, получается, на отметке 0. И плита перекрытия уже выйдет на отметку, ну там, практически 3 метра. от плиты перекрытия. Процесс строительства протекает достаточно планомерно, размеренно, правильно, качественно. Рассказывать про газобетон много особо тут нечего. Газобетон достаточно да. простая технология. На перемычке мы, к сожалению, заехать не успели, как ребята делали. Вот, ну заедем наверное, в следующий раз, когда здесь уже будет происходить этап устройства плиты перекрытия и расскажем о нем побольше. Сейчас уже здесь вот у нас завезена опалубка для плиты перекрытия применяем фанеру применяем ну, бимсы стойки завезена арматура в основном здесь в конструкции будет применяться 12 арматура э, ну, в основной несущей конструкции и для конструкционных элементов будет применяться восьмерка фасад дома ну, выглядит достаточно чистым в целом получается хорошо Ладно, на сегодня тогда все. Всем спасибо, кто смотрит. Будут вопросы, пишите. С вами был Марат, фундамент СПБ. Всем пока.